привет ребята добро пожаловать на канал это уже 67 день по эксперименту где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов сегодня в видео я вам покажу актуальную информацию по портфелю который собирал еще в начале 2021 года покажу сколько удалось заработать также разберем интересные монеты которые как на мой взгляд уже в ближайшем будущем могут дать неплохие иксы поэтому смотрите видео внимательно будет много полезной информации первым делом хочу показать информацию по портфелю этот портфель я собирал в приложении от криптоком я уже очень раз рассказывал о преимуществах этого приложения также есть биржа сегодня об этом также поговорим в общем есть у меня в этом портфеле bitcoin кэш рипл еус дэш эти монеты я покупал в начале 2021 года на 2000 долларов цель по этому портфелю была заработать тысяч долларов да в моменте я как-то видел уже 12 тысяч долларов но после началась вот эта майская коррекция и эти 12 долларов превратились в изначальные 2000 долларов после того как этот портфель опять же немножко увеличился я уже решил вывести свои вложения и эти вложения уже распределить по 25 долларов на протяжении 100 дней и того ребята этот портфель вот сейчас на балансе это чистая прибыль 3600 долларов свои вложения с этого портфеля я уже забрал дальше моя цель все-таки сохраняется сегодня я покажу анализ по этим монетам поэтому вы поймете почему я эти монеты до сих пор держу также могу сказать то что в этом приложении вы можете заказать себе карточку уже спокойно где-то расплачиваться криптовалютой. также при регистрации по промокоду макс бакс вы получите себе уже на счет 25 долларов при регистрации как эти деньги разблокировать я уже ребята очень много раз показывал в своих видеороликах поэтому открывайте плейлист криптовалюта на канале и все подрат смотрите там все мои инвестиции а сейчас давайте уже разбираться с монетами которые дадут возможно неплохие иксы уже в ближайшем будущем сразу скажу то что это не финансовая рекомендация это чисто мое субъективное мнение поэтому вы можете посмотреть сделать для себя определенные выводы и после уже принять решение первый раз я покупал ripple еще в 2017 году году покупал я его по 17 центов после покупал еще по 20 центов я покупал конечно здесь плечами меня несколько раз вот здесь вот знаете на этом вот движении высаживали после когда я уже закупился, я заходил как помню с десятым плечом вот был тот самый выстрел и всю свою позицию я уже зафиксировал по 0.7 вот в этом вот месте я ребята вышел после этот трипл улетел на 3 доллара и знаете как было обидно то что ты не в этой ракете, поэтому в этот раз я уже не хочу упускать эту возможность, пока эта возможность вроде как есть. Если взять, накинуть фрактал 2017 года, что-то максимально, знаете, здесь похоже. Есть тот самый выстрел, дальше мы зажимаемся в этот треугольник и улетаем на повышение. Цель, конечно, по этому фракталу просто сумасшедшая, это примерно 15 долларов. Я, естественно, таких целей не жду. Ripple я, скорее всего, фиксировал бы уже на отметке примерно в 5 долларов. Это первая цель по Fibonacci, и это рост примерно на 350%. процентов. Поэтому этот фрактал я, как бы, считаю рабочим. Пока что он рабочий, да? То есть, мы зажимаемся в этот треугольник, все максимально похоже. Во всяком случае, я Ripple покупал, ребята, вот 5 января еще по 25 центов. Поэтому меня это вообще не колышет. Я прямо сейчас могу продать все свои реплы и получить уже 5 иксов. Первая продажа у меня по реплам была вот на этом вот пампе. Дальше у меня продажи были немножко здесь. И хочу уже остатки по реплу фиксировать примерно на 5 долларов. Поэтому Ripple я бы прямо сейчас покупал. Пока я его не покупаю, я набираю уже больше монеток Dash. Также набираю и сейчас мы с вами посмотрим другие монеты. То есть, в целом, если смотреть даже по реплу, вот когда у нас началось то же самое падение, это 17 мая, и это падение у нас длилось, грубо говоря, до 11 декабря. После 11 декабря у нас начался вот такой вот бурный рост. Сейчас, ребята, мы с вами смотрим на ситуацию. Вот у нас был тот самый рост, я как раз-таки на этот рост, вот, вы видите, попал. После у нас началась майская коррекция. Началась она, конечно, на один месяц раньше, но вот 11 декабря. Это там, где начался рост по xrp я вам конечно ничего не рекомендую но 11 декабря уже близко поэтому советую присмотреться к этой монете не финансовый совет также ребята хочу вам показать график ripple биткоину посмотрите то что цена находится почти на дне есть у нас хороший уровень поддержки рано или поздно у нас будет хороший выход как в 2017 вот такой вот выход на повышение Куда я жду эту монету? Если смотреть относительно биткоина, есть у нас место, где у нас эта монета задерживалась несколько раз. Вот примерно эти места, поэтому примерно вот к этим вот значениям я жду вылета относительно биткоина. Конечно, если мы полетим выше хайов, это реально по реплу будет около 15 долларов. Поэтому как бы это все на ваш страх и риск. Я лично жду хорошего выхода с этого вот самого треугольника. Почему я так уверен, я вам после уже покажу. Следующая монета, которую я бы вам сейчас рекомендовал купить, это монета Light coin. Хай у нас 2017-18 года на отметке около 400 долларов. Мы его даже толком не пробили. Если смотреть даже по этому вот фракталу, вот смотрите, есть у нас движение вверх после вот такого вот колебания и после уже вылет наверх. То же самое, ребята, здесь. Вот такое вот небольшое движение, выход наверх, небольшое колебание, выход наверх уже хороший. Первая цель, по которой я бы хотел увидеть Litecoin, это примерно 600-650 долларов. Дальше уже нужно смотреть по ситуации, но максимум, что я вижу в этом цикле, это отметка примерно на 900 тысяч долларов. Также, если мы обратим внимание на график лайткоин-биткоин, максимально просто укатан в дни, но опять же, рано или поздно, ребята, будет выход с этого самого диапазона, с этого треугольника, и мы увидим просто бешеный рост по лайткоину. Если мы также будем смотреть, криптовалюта это вообще надутый спрос, так же, как надутый спрос на золото, на деньги, то есть вы должны понимать, когда этим всем пользуются, оно всем нужно, но когда вот кто-то скажет, то что деньги это вообще просто пыль, биткоин это главное будут пользоваться биткоином криптовалютами поэтому здесь улетит цена также и золото ребят это все надутый спрос когда спрос есть тогда и будет рост если спроса нет то это просто все улетит на днище поэтому вы должны быть готовы даже если сейчас вот все выглядит вроде хорошо вроде бычий цикл но может начаться просто вот такое резкое падение и все все монеты просто улетят на дни но тот же лайткоин будет по 40 долларов если вы не готовы терять свои деньги то конечно вам сюда ну точно не надо уже лезть следующая монета которую я бы вам советовал инвестировать, это монета Zcash. Также, если обратить внимание к биткоину, она укатана вообще на днище, даже если сравнить с лайткоином, с Ripple, она просто, ну, вообще, ну, прям, ребят, на дне. Я люблю покупать такие монеты, которые находятся на дне, также по Zcash нет такой, знаете, уверенности, прям бурной, как по лайткоину, по реплу. но если обратить внимание на циклы, которые у нас есть в криптовалюте, основной рост по этой монете начался уже с 9 ноября. Также я здесь отметил этот период, пока все так не выглядит. То, что у нас будет тот самый рост но если опять же обратить внимание вот у нас знаете, консолидация выстрел консолидация выстрел вот у нас консолидация выстрел консолидация выстрел поэтому по Z кэшу я жду примерно в район 539 долларов да это конечно не такие огромные цели как по другим монетам но опять же хай у нас 18 года на отметке в 800 долларов если что буду смотреть по ситуации Z zcash я пока накапливаю уже не на крипто а на другой бирже все эти Рисовки я пока, ребята, оставляю. И чтобы вы примерно понимали, как это все у нас пока работает, вот тот самый выстрел, и вот когда у нас начнется тот самый бурный рост. Поэтому он, возможно, у нас будет с таким запозданием в феврале месяце, не в декабре, как в прошлый раз, но будем смотреть это все уже по ситуации. Поэтому Zcash я вам также советую добавить в свой портфель, потому что, опять же, ну, ребята, рано или поздно будет выход ну вот с этого вот днища. как бы Должен он быть. Даже если будет небольшой, это, ребята, уже будет ну, примерно 200-300%. Не финансовый совет, думайте своей головой, но Cash я держу в своем портфеле Следующая интересная монета, наверное, все эту монету держат, это монета Dash Покупал я еще по 103$, доллара. покупал я ее вот в этом вот, ребята, месте До вот этого вот импульса, да, уже думал, конечно, продавать часть Но у меня по Dash у была цель примерно вот район 1000$ долларов ждала ее по 1000, в этом цикле буду ждать намного выше, конечно, здесь на какой-то теханализ опираться уже максимально будет странно, да, но здесь смотрите, какая тема, есть у нас вот, ребята, огромное просто накопление рано или поздно будет выход с этих накоплений, будет вот таким вот быстрым, буквально за 2 недели у нас будет такой вот рост, если посмотреть на ту же салану, вы посмотрите, как она сильно выросла, я лично беру те монеты, которые вот находятся в накоплениях, которые находятся на дне, которые еще не дали даже толкового роста, вот dash у нас был примерно по 40 долларов, он дал всего лишь 5 иксов, но это ну это вообще полная ерунда. Также если мы посмотрим на вот альт-сезон на блокчейн центр, здесь есть вот такие вот монетки, которые у нас не выросли еще так сильно, как тот же биткоин. Вообще альты должны расти сильнее биткоина, и после должны укатываться в дни ну, также намного больше. Если там биток упадет на 70 процентов, то альты падают на 95 98 процентов. Вот монеты, которые еще даже толком не выросли. Вы можете вот сюда вот посмотреть. Тот же э, ОМГ э, Та же Айота, Нео э, Сиаро, то есть эти монеты можно спокойно Покупать, потому что они еще даже толком Не дали такого роста, но опять же, если монета Ноунейм, no то ее явно не стоит брать Если монета, вот знаете, такая уже старенькая Которая уже показала хоть Какие-то движения на рынке, можно брать Вот тот же Дэш, огромное накопление огромные объемы снизу, рано или поздно Будет выход и э, наверх Остается, ребят, только ждать Посмотрим относительно э, к битку то же самое, что по монете Dash, только по Z и у нас все было намного жестче. Когда Z Cash вообще тупо падает, да, и мы ждем какого-то отскока, то здесь по Dash немного все смотрится получше, потому что здесь мы с вами видим то, что у нас были вот уже не один раз такие выходы, поэтому рано или поздно, опять же, по Dash у нас будет вот такой вот выход. И эти стрелочки ребята не отрабатывают. Как бы, как бы кто не хотел, рано или поздно они отрабатывают. Криптовалюта это просто перераспределение денег со слабых круг в более сильный, поэтому кто здесь выдержит, кто будет более терпеливым тот и заберет весь куш следующая монета, которая есть у меня в портфеле это монета EOS на криптокоме вот я ее покупал вот в этом вот месте конечно я ждал от EOS прям хорошего роста, был он максимум по 20 долларов, я ожидал увидеть перехай этой области, во всяком случае, ребят, мы сейчас находимся просто в огромнейших накоплениях, вот в огромнейшем боковике, рано или поздно будет выход из этого боковика, я уже очень много монет видел, которые вот просто вот так вот застаиваются, да, и после они улетают там на 100-200 долларов. И это вот с этих вот отметок просто 20 иксов. Поэтому я считаю, такие монеты надо накапливать. Пусть у них там уже как бы и технология, как бы скажем, сыроватая, да, относительно новых проектов. Но эти монеты, они выстрелят рано или поздно, понимаете? Но будет интерес к этим монетам. Я, конечно, вам не навязываю свою идею. Это лично мое субъективное мнение. Я накапливаю, вот, уже могу взять вот этого вот движения, движение, да. Держу вот такое движение, но во всяком случае это уже есть несколько иксов. Но и тот же EOS, я жду намного выше. Также, если посмотреть, относительно битка находится на днище. Поэтому жду вот такого вот выхода. Вот такую вот стрелочку. Посмотрим, что, ребят, будем дальше. Поэтому EOS, считаю, нужно накапливать. И то, что EOS еще даст неплохие иксы. Следующая монета, которую стоит держать, это монета Bitcoin Cash. Конечно, после форка уже не так все красиво смотрится. Но если мы с вами даже обратим внимание, вот у нас по пикам есть огромнейший треугольник. Поэтому выход из этого треугольника вот на наш потенциал, поэтому я считаю по э, тому же биткоин кэшу можно спокойно увидеть цену в районе 2000 долларов, опять же у меня по целям все записано на фиксации около 2000 долларов, поэтому даже если у нас по биткоин кэшу будет такой вот хороший выстрел, я уже скорее всего буду фиксироваться около 2000 долларов, потому что как-то сейчас он смотрится не так симпатично, как раньше вообще биткоин кэши, биткоин св это такие, знаете, бесполезные монеты, но старые, но которые могут дать неплохой рост, опять же, если раз скинуть Fibonacci, вот наша первая цель. Это получается 2 300, но я бы уже выходил примерно по 2000 баксов. Конечно, да, могут цену взвинтить, вот как в том же 2018 году. Я еще покупал биткоин кэш по 200-250 долларов и вышел по биткоин кэшу. Блин, я вышел по вот 800 примерно долларов, ребят. Я уже, короче, не дотерпел, взял вот этого вот движения движение э, в 2018 году. И вот в этом движении я уже не участвовал. Поэтому тут может начаться вот, грубо говоря, вот такая вот параболическая тема, да, Потому что у нас цену взвинтят на там, 6 тысяч долларов. Поэтому вы должны быть готовы. Лично вот уже скоро, э, возможно, начнется тот самый рост. Вот 11 ноября, когда у нас все началось. И здесь вот... То же самое 11-14 ноября, выход с этого треугольника. Я бы, конечно, держал, потому что я потом не хочу сидеть и такой жалеть. Блин, почему я не купил? Лучше взять на 25 долларов. 25 долларов не так жалко потерять, но ты купил и ты знаешь, то, что ты уже будешь участвовать в, это, в этом вот движении. Если посмотреть относительно к битку, пока мы двигаемся вот в таком вот хорошеньком нисходящем тренде, если пробиваем эту наклонку, улетаем примерно вот к первому уровню сопротивления, после можем улететь еще немного повыше к следующему уровню сопротивления поэтому у меня не такие большие цели по Биткоин кэшу примерно вот к этим вот уровням, да, поэтому это и будет примерно около 2000 долларов. Надо уже будет смотреть относительно битка и вообще по самому рыночному, так скажем, циклу. Но если смотреть, рост должен начаться примерно вот с этих вот отметок. Это, конечно, не будет тютелька в тютельку, потому что, понятно, здесь было намного меньше денег, здесь уже денег намного больше, и циклы, возможно, будут, знаете, более-таки растянутые, потому что вот у нас будет идти время, это, знаете, то же самое с акциями. Когда ты самый, в самом начале в акции влетаешь, там э, маленькая капитализация, понятно, то, что развиндить это все намного проще, а когда уже становится огромные капитализации просто, там уже это не будет все двигаться, Тоже что биткоин будет там э, 1 миллион, а на следующий день 800 тысяч, нет, он будет 1 миллион, там потом 988, и эта волатильность уже будет даже незаметной, и торговать уже будет не так, короче, интересно, как вот сейчас на других монетах. Следующая монета, которую я бы вам советовал купить, это монетка Qt, максимум за эту монету был в районе 80 долларов, здесь, конечно, график полностью не прогрузился, можно уже посмотреть на Coin Market Cap И есть такие два замечательные примера, это как монета Coin и как эфир Classic. Я уже несколько раз показывал, вот, относительно битка, DoggyCoin долгое время ходил, ходил, вот, зажатие, вот, вылет, все замечательно, отработало. То же самое ребят будет с другими вот этими вот старыми монетами. Очень замечательный пример это эфир Classic, когда у нас был вот такой вот взлет, да, в 2018-2017 годах, после у нас длительная коррекция, вот те самые накопления, то же самое что по монете дэш вот вы просто посмотрите это все ну просто один в один вот огромные накопления выход наверх смотрим на эфир classic огромные накопления выход наверх и все и пробиваем алтай хам э, этого восемнадцатого года и летим на повышение то же самое будет и с другими монетами это конечно лично мое мнение я уже сколько раз конечно это повторил но я просто должен вас предупредить что вы должны быть готовы монеты не могут вы прямо сейчас с этого места начать и расти возможно прямо сейчас начнется такое дикое падение и там я не знаю получится вот минуса на 90 процентов поэтому Готовьтесь к всякому, я лично ко всему готов, но как бы я хочу заработать, нежели потом сидеть и кусать локти то, что я не заработал. Вообще по кьютому все смотрится интересно, была у нас первая попытка примерно такая же, как и по эфир-классику, вот у нас такая вот, знаете, первая попытка, после у нас длительная консолидация, выход наверх то же самое, первая попытка, потом опа, длительная консолидация и выход наверх, там уже бить all-time high и лететь на 80 долларов, даже возможно вывести. Поэтому Qtom также советую держать, такая старая, довольно полезная монета, но не финансовый совет. Также, если обратим внимание на биткоин, именно к биткоину, здесь уже смотрится все, знаете, не так. Знаете, укатано, как и другие монеты, как тот же Dash, Zcash. Здесь что-то такое похоже глобально на голову плеч, вот что вот такое. Если будет пробой, это просто будет вылет реально очень хороший. Поэтому кьютом я вам не советую пускать. Следующая монета, это монета Айота, также сейчас смотрится интересно. 100% монет, как я помню, уже в циркуляции, да, получается такой, знаете, дефляционный актив. Если посмотреть на график, сейчас у нас есть небольшой такой уровень сопротивления, и даже если потенциал выхода с этого треугольника, это есть вот это вот расстояние, этого треугольника. Также, если посмотреть по циклам, когда у нас был э, рост, именно в 2018 году, вот тот самый бурный рост до 5 долларов, когда цены взвинтили, это примерно с 24 ноября, поэтому примерно вот тут ждем, смотрим, что будет по ситуации, даже если будет хороший вылет, это уже 250% по первой цели Fibonacci 4,5 доллара, во всяком случае, я ближе верю, это примерно к концу этого цикла по 6-6,5 долларов, да, конечно, я сейчас, возможно, сижу рассказываю какие-то такие, знаете, заоблачные цифры, да, которые прям ну вообще не случаются, да, это тоже такое может быть. Но... Это лично мое субъективное мнение. Я лично, даже если эти монеты не выстрелят в этом цикле, я буду ждать, когда они дадут тех значений, вот, которые я прямо сейчас рисую. Поэтому эти все рисунки у меня останутся. Вы увидите, то, что рано или поздно эти монеты повыстреливают, и многие потом просто будут сидеть и кусать себе локти. Если посмотреть относительно битку, смотрится также неплохо. Смотрится, опять же, не скажу то, что на дне, но рядом с одним Был у нас такой вот ложный выход. Опять же, находимся на дне, поэтому жду, ребят, выхода. а это уже примерно 300 процентов нет это 120 процентов но я думаю поете я говорю дефляционный актив 100 процентов монет циркуляции только должен быть и рост поэтому надо ждать, надо смотреть уже по ситуации мы с вами разобрали доги, это как пример также разобрали интересный пример по эфир классику, есть у меня также пример по монетке кеп, вот у нас была длительная консолидация, выход наверх все что мы рисовали, наши стрелочки отрабатывают, поэтому просто надо уметь ждать, вот опять же вам стрелочки все отрабатывают, ждали, бах-бах все выстрелило, поэтому как бы смотрите сами, тоже думайте сами. Следующая монета, которой я уже не буду так сильно уделять внимание, это монета Nano, вот посмотрите просто на рост, который у нас был в 2018 году, это знаете, небольшой такой препамп, и после возможно можно сдать после такого затишья, вот с такого вот треугольника просто вот такой вот импульс наверх но я уже здесь конечно не уверен поэтому эти монеты уже у меня расположены после основных таких монет думайте сами, просто вы посмотрите, насколько сильно эту монету укатали в дно, то же самое будет Солана, и конечно Солана еще может дать какие-то там неплохие проценты, но я бы уже Салану ребят не брал, Кардана тоже не брал уже переоценено брал бы вот опять же манера манера еще не выросла это также относительно старенькая монета вот у нас что-то было похоже вот у нас такой рост консолидация рост и потом о. это 5 вон вот первая, вторая третья, это 5 фон эллиот а здесь ребята что у нас получается пока по этой ситуации мы находимся всего лишь на первой волне вот у нас вторая волна грубо говоря да тут у нас возможно будет вот как такая третья волна Поэтому вы присмотритесь, и четвертое, и там пятое финальная, я уже не знаю, на 1000 долларов. Поэтому также монету Монеро я бы вам советовал держать, относительно битка также смотрится на дне. Не скажу то, что прям самое-самое дно, но смотрится также на дне, и рано или поздно будет выход с этого вот треугольника. Также интересно смотрится монета Трон, думаю, не надо уже объяснять за Трон. Тоже скоро должен загнуться вот такую вот, знаете, параболу. Улететь там на 2x минимум Посмотрим, что будет, конечно, патрону Если смотреть по молодым монетам Взял бы еще, наверное, полкадот, Потому что полкадот вот прям смотрится На 100-110 долларов Есть даже по фибоначчи вторая цель Это 100-110 долларов Поэтому, если брать из новых монет Я бы брал, возможно, полкадот, Потому что сейчас мы идем бить вот эти вот хаи Пока двигаемся вот в этом вот диапазоне Не знаю, что ждать от этих новых монет Поэтому 110 долларов Это примерно 200-300 процентов Я думаю, можно взять по этой монете. Вот, ребята, примерно такая вот ситуация. Это лично, конечно, мое мнение, лично мой такой, знаете, выбор по этим самым монетам. И опять же, если смотреть вот по этим волнам, вы должны понимать, что мы, возможно, прям вообще, прям в начале цикла по этим волнам Эллиотта. Это по всем монетам. То же самое, знаете, по монете кьютом. если смотреть. Вот у нас только первая волна, вот у нас вторая, сейчас только третья волна начинается. Я, конечно, боюсь представить, если там все прям начнется лететь, вот так вот жестко, да? Но не знаю, чего ожидать. Если уже смотреть тот же эфир-классик, тут уже что-то похоже все. Ну, то есть у нас была вот первая волна. Давайте с вами порисуем немного. Вот первая, вторая. Это у нас уже получается третье, четвертое и пятое. Все. То есть тут у нас полностью закончен цикл, как мне кажется, по эфир-классику. Да, возможно, еще нет. Возможно, стоит ожидать какого-то дальнейшего движения. Но как по мне все. Эфир-классик уже просто вот должен, знаете, вот так вот потихоньку улетать на понижение. И там уже после стоит рассматривать только какой-то новый цикл. Вот, 5 волн Элиута полностью себя отработали. Если смотреть на тот же Dogecoin, вот, ребята, пожалуйста, первое. Вторая, 3 третья, четвертая, пятая. Все, 5 вон отработка, все, цена дальше улетела на понижение. То же самое по другим монетам, только вот смотрите, которые у нас еще даже не дали вот такого вот самого роста. Если брать тот самый «Биткоин кэш», Здесь только вот первая, вторая, третья волны даже не было. Знаете, я так заговорился, что уже забыл инвестировать очередные 25 долларов. Сегодня мы будем инвестировать в монетку NEO. Также смотрится относительно и биткоина неплохо. Вот мы находимся, опять же, ребята, почти на дне. Люблю покупать монеты, которые находятся на дне. Конечно, я буду покупать уже относительно к доллару. Можно брать относительно к биткоину. Но NEO, как по мне, тоже должен прямо улететь ну значительно выше. Потому что вот вы посмотрите, был на хаях... 18 -го года 160-180, сейчас просто со дна находится на каких-то там 5-10 иксов, но это вообще не то, что мы ожидали. Поэтому я считаю, что здесь у нас просто огромнейшее длительное накопление, также если мы обратим внимание просто на графики, но ну, вы посмотрите, но ну, это, грубо говоря, одно и то же. Вот, есть небольшой рост, такая консолидация, вылет наверх. Вот, небольшой рост, такая вот консолидация, вылет наверх. Но это все, знаете, просто как одно и то же. Поэтому жду по роста, буду покупать на криптоком, криптоком 25 долларов при регистрации, не забывайте по промокоду MaxBucks, будем по рынку очередные 25 долларов покупать уже на криптоком. Всем ребят, большое спасибо за просмотр, переходите обязательно в телеграм-канал, там у нас уже публикуются вот такие вот идеи по трейдингу, поэтому если этот формат у нас приживется, то конечно будем обсуждать вот такие вот идеи чаще. Тут я публикую именно те ситуации, в которые я сам, Лично захожу, также в телеграм-канале вы увидите все мои инвестиции, куда и как, сколько я инвестирую. Всем, ребята, огромное спасибо за просмотр, надеюсь, видео вам понравилось. Всем удачи, всем профита, всем пока.